Привет! Это Александр Соколов, тренер по продажам и основатель Международного университета продаж. Наши исследования показывают, что отдел продаж из пяти менеджеров ежедневно теряет от 500 долларов дохода из-за неумения работать с отказами и возражениями. Решение есть! Закажите тренинг по продажам для вашего отдела продаж и прекратите терять деньги. Я Александр Соколов, тренер по продажам. За 14 лет я обучил более 700 компаний-клиентов. Ищите в интернете. Александр Соколов, тренер по продажам.